Друзья, мы продолжаем играть в State of Mind И в предыдущей серии Мы начали играть за Ричарда Нолана журналиста, который э, Рубит такую Правду матку, так сказать Но сейчас мы играем Не за него Мы играем за другого Персонажа, если честно Я не успел понять, кто это И почему Но у него также есть Так, Джон, если он у него также есть э, жена и с... ребенок да, он, в данном случае сын у ричарда тоже сын я не понял джеймс да точно так джон камон серьезно тебя можно ждать рем... ремнем лупил? джон мать твою Я тебе сейчас, Негодяй маленький. Давай, давай, давай. Шевели помидорами. John. Какой ты тут умный, вообще. Может мне с ним поговорить, но... Блин. Надо было, оказывается, искать, что-то какой-то пульт на смотреть. смотреть, Смотреть в смысле, нет, я не хочу садиться и слышать музыку. Хочу поскорее убраться отсюда и разобраться, в чем дело. Но у Ричарда была немножко другая ситуация, так как награда за что у нас. Адам Ньюман, за 10 лет выдающийся работы в настоящее время. Похоже, вам здесь нравится. пусть так и будет. Фред Харрис. Ежедневные течения болезни. Пожалуйста, записывайте все наблюдения, касающиеся вашего состояния здоровья. Скорее, доктор Сайдс. Варя такси провайдер проведет неотложное расследование. Состоятельства приведших к аварии такси на Кольцевой улице в это воскресенье еще не выяснено. Компания Taxi Incorporated обещает не затягивать расследование. Проверено программное обеспечение всех систем идетных авто и такси транспортировки. На данный момент ошибок не обнаружено, заявила пресс-секретарь компании Хибико Ватанабе. Но поиски не закончены. И ежедневно. В настоящее время на... Дневном больничном джан 10 утра ежедневно рекреационный центр. Среда приезжает на джану. Да, в предыдущей серии к нам приходил, ну, вернее, голограмма была нашего доктора. И это не твоя работа, который говорил, что каждый день ходить. Нас, Записка от Эми написанная вечером понедельника. Привет, Адам. Мне очень жаль, знаю, я должна быть дома. Это проект Гидро. Пожалуйста, отведи Джона в клинику. Он очень расстроился из-за твоей аварии. Ему не стоит так много есть. Люблю тебя, Эми. Я заказала для него няню. Надеюсь, ты не против. Она прибудет завтра. Так. Окей, okay. то uh, mm -hmm. есть оба эти персонажа попали в аварию и сейчас не в одну ли аварию они попали. Так, Джон, давай, щи свой пульт. Игрушку, видимо, потерял у а нас Джон. Так, здесь ее нет. Вот Лютер. ты? Я Лютер, я заботился о Джоне, когда он спит, больше мне ничего не интересует. Так, Такая же система была и у другого нашего персонажа у Ричарда. Но, но. так. Э, себе. давай. Слушай, прикольная игрушка. обычная такая. Так, но ну, на самом деле... с мыслитель набросками. Работа, значит, утром. Вот, как тебе? Очень даже прикольно. Что это? В будущем будут такие скульптуры, которые переливаются. Круто. как облачный терминал. Это личный терминал М. Используй свой терминал Ладом, а еще лучше наслаждайся свободным временем. А, вот пульт управления. Наконец нашел. Все, пошли. Вот. вот он, он был в комнате у Эми. Что он там делал? Тебе придется спросить Эмми. А теперь пойдем. Джон, не тяни время. Погнали. Центр города 5, понедельник, инфинити плава. Центр города 5. Это у Ричарда... Была знакомая. Адам, ты что-то ты беспокоен? Не забывай, ты важнее всего прочего. Ты. Но кто же ты? Что ты хочешь? Каково твое предназначение? Все ответы здесь, в твоем городе. Да ладно. Глянь вокруг, и наслаждаясь жизнью. Это мой город. Может быть, я. Начальника Ричарда Он работает в моей компании Скульптуры, кажется, это мы с сыном изображены да? Так, что-то происходит. Ой, ой. Бери, пацана, скорее. Бери, бери быстрее, сейчас упадет. Что ты стол Добери да и вставай на вот эту балку белую. Ой, не должно упасть. Все в порядке? Просто гео-угроза. Mm -hmm. Ты беспокоишься? В смысле? Конечно. Чаще mm -hmm. so. еще происходит, я так не It's думаю. Становится сильнее. А где все эти трещины? Только что же все было потресканно. И интересно, насколько толстое здесь стекло. Сшит так прикольно. Я бы хотел побывать в таком месте. Там вообще бассейн, кажется, тут какой-то необычный. Да, бассейн. Будем забирать, чтобы он был. пойдем нам сюда. Джон, ты идешь? Что он там делает? Там это где вообще? А, вот он. Ааа, нам -а -а -а, же показывали на то вопрос. Что это? Чье это? Низвестный объект может быть опасным, братик. Кто будет опасным городу Да вот сейчас. Мы не, не боимся опасности. знаю. Ты никогда такого не видел? Что тут мужчина с этим? На какой-то... Честно, я не знаю. Не его отдать. Сначала мы сходим к доктору секс. Да. Сначала доктор секс. Ибоневчик. <звы> Город пять. Юнион парк. Понедельник. Рекреационный центр. Не успел прочитать Куцк, или как он там? Камон, летс тайк достал дрона в больницу. Так, давай погуляем. Главное не опоздать. Можно как-нибудь проверить. Нет. Да, только недолго. Там вижу какие-то отметки есть. Взаимодействие. Смотри, рыбки. Можно я их покормлю? Можно дать своей еды, только себе самому оставь всегда плавают одинаково по кругу это только так кажется я хотел бы быть рыбой когда-нибудь это станет возможно когда-нибудь возможно совершенно точно о смотрите какие у нас аэромобили и как их станция идет авто вам приятного путешествия. Ну, сейчас мы на них не будем садиться. Нам нужно идти к доктору. Наверное, нет. Все, мы погуляли. Ты там покормил рыбок. Достаточно. Так, сына. Ты можешь быстрее ходить, нет? Ничего, все время бегать за тобой что ли? Так, ну не сюда. Мы рады снова вас видеть, мистер Ниман. Простите, я не знаю, что мы опоздали. Каких проблем, сэр? Я Привел своего сына Джона к доктору Сексу. Спасибо, сэр. Можете забрать Джону через 4 часа. Наслаждайтесь этим солнечным. Так, а мы что будем делать в это время? Что-то, блин, постоянные загрузки, загрузки, загрузки. А, вот мы возвращаемся к нашему другому персонажу, я так понимаю, главному. Ричард, журналист. Центр Берлина, воскресенье, 12 января 2048 года. Так, мы у себя в квартире. Добрый вечер, сэр. Сегодня 12 января. Баба. Что? Который час? Вы проспались часов, сэр. Почему ты меня не разбудил? Трейси с Джеймсом могут вернуться в любой момент. Просили вас не беспокоиться. Черт, побери. Помоги мне хотя бы тут прибраться. Да давно пора уже. Привет, Ричард. Ты там? Я понимаю. Ты, скорее всего, не хочешь сейчас со мной разговаривать. Простой вопрос. Твоя колонка на редакторе... Редактору Если нет, то могу поручить трое okay, so... Ладно, в общем, завтра увидимся Ты не переживай, все будет хорошо mm -hmm. да, Он сказал, что Как там насчет моей колонки В журнале Могу я писать, или ему надо Отдать кому-нибудь другому Потому что Номер-то должен выйти Что там с Он Опять сонался? Работа для пылесоса. Где же эта дрянь? Так, чисто бот 5. Вот наш пылесос. Что с этим чертом пылесос? Посмотрим. Что застряло в фильтре? Карточка? Черт, откуда она здесь? Я эту карточку сколько лет сказал. почему она ее сохранила? и где они? Уже должны были быть здесь нашей семью он говорит. Красивый у него дом. Сколько времени? 20? 30? Чё, в Вы их хотите позанятий? Дженнифер. Дженнифер в сети. Ага. Ну, давайте позвоним. Привет, Дженни. Ричард. Рад тебя слышать. Стив мне сказал, ты в больницу попал. Все в порядке? Вроде <связано> того. авария. Мне нужно немного сориентироваться. Дженни слышал. Трейси не у тебя? Э, нет. А что такое? Он сказал, что забирает Джеймсик и едет к родителям. Уже давно должна была вернуться. Хм. У меня ее нет. Я уже давно ее не слышал, если честно. Ты не пробовал родителям позвонить? Я хотел сначала у тебя проверить, прежде чем бодаться с Германом. Сама же знаешь, какой он. Тресси, тебе за последние пару недель? Знаешь такого, о чем следовало бы знать? Ничего не говорили? Нет. Дженни, брось, я знаю, что вы лучшие подруги, и я за нее волнуюсь. Ладно, слушай. он мне рассказывал, что вы не особо ладите. Ага. Она вечно это говорит, ты сам знаешь, я уверен. Она хочет от меня уйти, она это сказала. Это? Дженнифер, не заставляй меня по каплям удалить. Ну, ей кажется, что ты завел любовницу теперь она хочет меня бросить. Я не знаю, Ричард, ты правда завел любовницу? Нет. Мне нужно теперь позволить в центр я могу тебе чем-то помочь? Дженни, да, мне нужно идти. Передаю привет До скорого. Так, что-то я не успеваю немножечко. Ладно. Что-то не привык еще. Так. Шарт шахматы. Хм, интересные какие. Можем как-нибудь приблизить. Что-то пока нет. По-видимому. Устроенный ключ. Данный ключ принадлежит роботу-гуманоиду модели базы 5, изготовленному курс роботикс. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию. Курс роботикс или Robotics. Роботикс. роботикс. Не знаю. Не несет ответственность за причинение ущерба или потерянность вследствие некорректного ремонта. Окей. Так, что мы еще можем сделать? Мы нашли карточку. Можем как-нибудь... Так, можем позвонить. Да, она была не на Трейси. Ричард. Добрый вечер, Герман. Ричард, послушай, сейчас наилучший мое. Я знаю, всегда так. Просто хотел спросить: у вас ли еще Трейси? Трейси? Нет. Хорошо. Когда она уехала? Ричард, Трэйси здесь не было ни сегодня, ни вообще на этой неделе. Но. Почему она сказала? Ты не думал, Ричард, что она все-таки ушла от тебя? Ты только и рад, правда? Но, на мой взгляд, она тебе сто лет, да, на То есть ее у вас не было. Может с ней, ней что-то случилось, не приходило в голову. Ричард, я знаю свою дочь. На нее все хорошо. Будет еще лучше, когда она избавится от тебя. Так как скажешь, все хорошо. Слушай, она не у родителей. Ее нет дома уже там. Нам почему-то сказала, что... Крадитен поехал. Так, рекомендуется улучшение, содержимое аналогового носителя данных устарела. В, в обычном терминале. Доступ к цифровой версии. Интересно. Надо бы поесть что-нибудь на самом деле. Сэр, приготовить вам еду. Я могу сделать это сам. Конечно, можете, сэр. Я даже пытаюсь облегчить ваши заботы. За этим здесь. Для приготовления продукта не хватает следующих компонентов. Мед, пшеница, пшеница, пшеница. Oh. Ты сказал, что я вообще буду это есть. Может, я что-нибудь другое хочу. Так, рисунки нашего сына. Наш сын передал привет. Он нарисовал для вас картину. Ему немного помог. Вот как? Да, действительно. Как ты, ты ему мог помочь? Так, ну... Пойдем. Риск злому очень низкий. Охран 7 данных дверей. Соответствует тем директивам Соединенных Штатов Запада. сюда не надо. Еще. Так. Экспед. Это нам не интересно. Так, Чего до сих пор еще не убрали. Спать мы не хотим, если 17 часов попали, только что. Может, на месте послушать, может, что-нибудь случилось. Сегодня в Варшаве удар с беспилотника, проведенный восточным союзом восточной охранной зоне, привел к серьезному разрушению внутреннего города. Пять ракет уничтожили 250-этажное административное здания. Марсианская колония начала испытания автономного источника энергии. Об этом объявил вчера на пресс конференции представители группы колонистов «Марскол». План представителей «Марскол» или морского. Через несколько дней что-то там. Также в новостях сегодня стало известно, что в прошлом месяце киберспутникам удалось сломать. Как и раз смогли добавить в систему несколько фальшивых учетных записей. Эксперт полагает, что за такой атакой стоит либо организованная преступность, либо иностранные спецслужбы. Идет активный розыск преступников. Вчера с Украины, Киеве закончился саммит глав восточных. Так, ну что-то пока ничего по поводу нашей жены, поэтому нам это неинтересно. Что-то наносканное. Наносканирование. Все это чертов Марс. Могу бы хоть разок меня послушать. Почти пусто. А, все вещи, видимо, забрала, да? Так, ну а нам-то что делать? Так, мешок с Сейчас обзвоню в больницу. Ты знаешь, что с этой картой? Нет, сэр, а что с ней что-то не так? Тресси ничего не говорил. Нет, сэр. Так, наше семейные фото. У вас прекрасна, семья, Ты так считаешь? Ты должен заботиться о них следует. Да, как ты можешь так считать? Ты же робот. Тебе не должно быть И все-таки, что нам нужно делать? Нам надо медиацентр центр позвонить. С вами говорит бот 34521. Поиск персоны. Хорошо, пожалуйста, назовите фамилию, имя и возраст того, кого вы разыскиваете. Нолан Трейси, тридцать девять лет. Нолан Джеймс, семь лет. Хорошо, подождите, пожалуйста. по вашему запросу ничего не надо разыскиваем вам персона в нашей системе отсутствует за какой период предоставляется информация для доступа к архивам необходим второй уровень доступа Ладно, спасибо вам спасибо сэр так ну ее нет в медиа ее нет их нет у родителей где же они могут быть Так, старая визитка, ее отчетно на сканы. Что я могу с ним сделать? И 9 июля 148 -го года. Так. Ну и все на этом, да? Блин, а есть какие-нибудь... Задания, цели там. Так. Вот только сюда, если. Так. Родская информация. Это да. Так понял. Только что мы смотрим это. Записки, вот. Это выглядит интересно, сэр. Я могу спросить, кем созданы эти записи? утром мой бывший коллега а почему ты спрашиваешь это весьма сложная системы он умен был умен когда-то он умер мне нет информации на этот счет приношу свои извинения нет он не умер все это силу его с ума. И теперь он меня ненавидит я не понимаю сэр куда тебе я получил награду и стал знаменитым он нет примерно так вот, видимо, сама эта награда, да? Награжден Ричард, но он 28 мая 2037 года, 11 лет назад это было. категории журналистское расследование за выдающуюся работу, расследование дела Дронгит. А может и нет? Может и наша... Награда. Так. Давайте зайдем в обычный терминал. Писать колонку. Это, видимо, по работе. Серьезно, ирония. Хм, такой интерактивчик. Небольшой. Интересно. Так, вы спрашиваете, хочу ли я сломать своего робота? Не понимаю вопрос. Прошу. Спрашивайте его, а они меня. Он прошел тест Тьюринга. Зачем же мне его ломать? Так, я всю жизнь прожил без ботов. 4 десятилетия. Когда-то в детстве я сломал игрушечного робота своего приятеля. И мне. Совсем не было стыдно, что я знал тогда о тесте Основной текст. Серьезно, я так, Почему я говорю все это? На этой неделе в моей жизни появился бот. На самом деле стандартная процедура, но не с моего разрешения. Но теперь он здесь. Я понимаю, как много ему известно. Как много ему под силу. Но я ничего не прошу у него. Он слишком человечен, чтобы его игнорировать. Но недостаточно человечен, чтобы ему доверять. Так. А здесь, почему я говорю, все, бот нам придет конец для правде в глаза, мы бы вспомнили для них рождение с собственными детей, и бот, он говорит, все, он говорит, у меня шахматы, если я этого захочу, он говорит по-японски. Помните, мы первый целый, чему нормально, сейчас брохает отошел человека. Этот бот намного лучше Заключение. Я считаю полезно иметь под рукой бота, его присутствие напоминает мне, чего я не желаю. Откровенно говоря, мы должны быть благодарны ботам и их создателям. Они лучше любой декларации прав показывают, что мы не должны забывать о собственной человечности. Думаете вы умнее всех или интереснее всех? Что ж, я уже умираю со скуки. Скажите об этом моему боту. А если нет, от времени, пришлите из своего бота. И пусть они общаются между собой, не будем мешать друг другу. давайте вот так. Выпить виски. Выпиндус виски. Только сейчас заметил это. Эту мы уже написали, в принципе, интересно, что-нибудь изменится от этого. Сарказм, смотрите, и до этого не было сарказма, да? Серьезно? Теперь только ирония и сарказм. Серьезно, ирония, саркан, ирония, сарказм, ирония, сарказм. Теперь нету больше серьезно, я не могу сказать. Давайте посмотрим, что тут. Хотите знать мое мнение о тесте Тюринга? А еще можно будет выпить и посмотрим потом, что будет еще. Так, э, я считаю, что он отмечает момент, когда начался закат человечества, потому что пришел момент, когда нашел помощник походя, стал таким симпатичным, что его невозможно сломать, и достаточно умным, чтобы спортировать от собственного существования. Так. Почему я говорю все это? Сегодня у, и у меня есть, собственный бот база 5 по имени Саймон, но он умеет убираться, управлять, пишу сэмблером и говорит точно как человек проблем в том что мне нечему ему сказать я предпочитаю общаться с женой смсм заменять человеческой компании. он лишь усиливает тоску по ней точка зрения была раньше или нет я не видел так я покупал сыну конструктора, я считаю, что это важно, ему не нужны говорящие игрушки. В я самому... Вот он, Теперь я мечтаю, он что... носил у меня это тело, тем же. Давай выпьем, выпьем виски, посмотрим. оба -на. Теперь что? Агрессивно, Во! жесткий такой журналист сегодня я бы хотел повторить эксперимент который когда тоже уже провел с игрушками у друга детстве делал но в каком-то смысле он скажет что не переживайте это незаметно заметно время вы готовы тогда я прошу вас подойти к вашему работу и, перел... и проломить ему череп не так мы не будем писать это слишком так. а тут что нет, на самом деле я понимаю ваше сомнение. вам кажется, что это жестоко, если вещь умеет говорить, вы очеловечиваете ее, поэтому сломать эту вещь уже неэтично. Но бот не человек – это гаджет массового производства, что будет утеряно, если вы сломаете одного бота, разве что пара тысяч кредитов, не более того. А если вы это не сделаете, вы теряете целеустремленность, неважно, какие задачи выполняет ваш бот, вы уже не делаете это самостоятельно. Я думаю, пойдет. Все это связано с тестом тюринга. Чем больше человечностью вы наделяете боты, тем больше человечности теряет сами. Этот тест показывает, насколько вы сами еще человечные. Просто двиньте ему как следует. Ничего сложного нет. мы не будем делать. Стерявший в будущем, но тоскующий по-прошлому, Ричард Нолан. В следующий раз я расскажу вам, как это рухлит, реагирует на пытки. А -а -а -а. Так. А все, мы больше не можем пить. Давайте опубликуем, посмотрим, что это будет. Ричард написал статью, которую одобрили сторонники переломного момента. Шокирующая новость. Окей, okay, Так. Ну а теперь-то что? Теперь-то что? Делать. Не сейчас меня вообще. Слышишь? Ее нет у родителей. И в больнице нет. Можешь мне это объяснить? Где она? Где мой сын? Я не могу предоставить запрашиваемую информацию. Все остальное вы, Дря, не знаете. У меня сохранена информация о том, что ваша жена планирует посетить своих родителей. Она этого не сделала. Может, разница с кем-то встречалась, когда она уезжала отсюда. То еще бы. Здесь один человек. Какой то человек? Мужчина? Как его зовут? Ничего не могу сказать, сэр. Мне нужен твой модуль памяти. Ему имеют доступ только... Слышь, не хочу. Открывай блок. Приношу свои извини, сэр, но у меня нет права его открыть. Прекрасно, я сам это сделал. Давай сюда модуль памяти. Да есть у меня ключ. Иди сюда, железяка. Ты охренел, у меня... Жена и ребенок пропали куда-то. А ты не хочешь говорить. Ну хотя ладно, ты типа ни при чем такие настройки так там был какой-то мужчина говорит становится уже интереснее Адам, ты должен всегда помнить одну вещь самое ответственное твое дело в этом городе быть хорошим отцом Джон хочет расти и изучать мир, и ты можешь ему в этом помогать. Каждый день. Так, кто эта минерва такая? Давайте заберем сына. Мистер Ньюман, ваш сын сейчас подойдет. Спасибо. Спасибо, доктор доктор Сайкс. Эй, hey. hey, все в порядке? Закончили на сегодня. Домило вот завтра утром в то же время в том же месяце. От вас ничего не требует. Сотрудники нашей клиники его заберут. Это не вызывает никаких проблем. Сывают. Очередной видит. Начинается волноваться. Волноваться? Конечно, нет. Каких причин для волнения. Наши клиники принято наблюдать за выздоровлением. Пациентов моложе 12 лет. В случае Джона мы можем даже ограничиться. Так, тогда давай, завтра увидимся, Джон. Come on. Let's go home. Пойдем, куда мы? Так. So, what did you talk to about? Nothing. Так, о чем разговаривали? Не о чем он все вопросы задавал. Какие вопросы? Это конфиденциально. Ты пацан. Ты же мой сын. Ты должен на всем делиться с папкой, пока еще не вырос. Когда будут свои дети, тогда и будешь так разговаривать. Так, нам, наверное, сюда. Нам лучше на блочной да? Но это правда. У right. like... нас авария. Ты вообще-то был далеко, как-то можешь так разговаривать, как будто ты рядом с нами. Amy? подожди это Джон Эми, давай А, ну там где? Да, мы собирались Скоро будем Прекрасно тогда до скорой встречи Так поехали на поезде Не знаю зачем это. Наверное что-то «Адам, хотел на тебя сводить часть своей работы, но Фред говорит, что тебе нужно отдыхать. Без тебя отдых и независимости, либо недостаточно талантов, либо слишком умен для этой чепухи». «Скорее первое». Еще да, тут ползают слухи о новой теории Загора Ньюмана. Это здоровый человек без единого синяка делает в постели. что я не понимаю. Но это что-нибудь важное было? Да ладно, давай о работе подарим. Что-нибудь важное. Погоди-ка. Проект независимый спасет нас всех. Всемирный Союз гарантирует мир во всем мире. Губернатор Кей наш лучик света. Нет, все по -старому. Завтра примеж душ, побрежьте и уедешь на работу, понял? Понял. Прекрасно. До встречи в настоящем времени, мистер Ним. А кто ты вообще такой? Это до с... Это новое. До этого не прочитывал Видимо, да? Пошли, поехали обратно домой. Как-то долго-долго у нас все развязывается. Ты не думаешь, что я должен. Вопросы да, обычно, как я себя чувствую, о чем думаю. Ну и о чем ты думаешь? Ну хорошо. Долго все развязывается как-то. Видимо такая у нас неторопливая будет игра. Сегодня понедельник, вы смотрите на Сашире, наше Так, пойдем. Пойдем домой. Думаю, будем заканчивать. Какую же идет эта серия? Так, доски новые записи. Ладно, продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели меня. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, Twitch, группу ВКонтакте. И увидимся в новых видео. Всем пока-пока.